Всем доброго времени суток. С вами Катамхали. Французский тяжелый танк 10 уровня AMX M454. Карта жемчужная река. Игрок. Excuse me. Танкует. Неплохо, конечно. AMX танкует. Ну, за это, наверное, его статисты сейчас и любят. Ну, не только, конечно, за это, да, еще за очень комфортное орудие с неплохой альфой. Но по-прежнему больше всего реплеев попадается как раз-таки с АМХ. -ом. Тут цифры посмотришь, мимо пройти трудно. Столько урона. А кто-то уже в ангаре. Кто-то тащит, а кто-то в ангар первым Ну кто-то же должен в ангар первым отправляться <с> Никуда от этого не денешься Есть еще одно пробитие По-моему тут ИСУ третьему Ничего не светит В этой перестрелке Он тоже так подумал И поехал вперед Думать не смысл с ним перестреливаться Пойду-ка я от вас успевает АМХ. Проскакивает. Сейчас был шанс, да, там, Бордино. Ну, и с третьей поздно выглянул. Уже... АМХ уже поднялся. А что тем временем 1-4. Что-то союзная команда прям вообще не играет. Ну, хотя бы внимание отвлекает на себя. Нет-нет, даже в таких боях, где игрок наносит огромное количество урона, да, там берут всякие медальки Колобанова, без союзников-то все равно этого бы не было, какие бы они ни были. Хорошие или плохие. Без пробитие 704-й. Где ты там прятался, что ты там делал? Не знаю, может позицию менял игрок. Может, спал на резку, кто его знает. Все может быть. Ну, сейчас еще разок получит. Продолжает танковать, да, почти 4000 уже на танков Наконец-то. Первый уничтоженный противник, а счет уже. Это же говорить не успеваешь, да? Ты был 3-6, 3-7, 4-7, 4-8. Прям танки только успевает лопаться. С одной и с другой стороны, ну, союзные команды побо побольше и почаще они как-то в ангар уходят. Ну вот, сейчас расставание сократилось до трех машин. Так, тут супер -конь. Ну, спасти его уже не получится, но вот так с пожаром. Блин, Суперконь супер конь с огнетушителем. Еще. Супер конь готов. Приехал ЧИФ. АМХ успевает, успевает здесь уйти, теперь развернуться. Успел. Летит чемодан. Ну и ЧИФ, по-моему, тут напоролся. Жалко, нет пробития Ну, союзник там еще Поднакидывает, чиф остался шотную. А там еще и Т-49 приехал Вынес свои 5 копеек И при этом в ангар отправился Там что, бабаха наверху еще Все, и союзники-то закончились Ах Бабаху надо было добирать здесь АМХ поторопился Снаряд в землю ушел Одиннадцать 11. 11 единиц прочности остается у т 54 -го. Да, как жалко, придется тратить еще один снаряд, но зато тут бураск. <coughs> Попался на перекатке. чар Вот что он делает? Зачем он в лоб стреляет? Ну понятно же, что не пробьешь. Вот, но, да, надо сразу вот объезжать и в мягкие места пытаться. Он. Два снаряда всего успел разрядить. Еще одно пробитие. АМХ получает. Прочности осталось уже очень мало. Чарфутур, походу, уходит на перезарядку. Ну, в лобу Т-54, я думаю, шансов нету. Есть там, да, как-то. Куда-то попало АМХ сейчас вообще чудеса. Тут иногда выцеливаешь вот такие вот башни. Там какие-то лючки попасть не можешь, а тут вернул даже до конца не сводившись, хоп, и уничтожил. Ну как это получается? Так, а кто там еще Борщ. Где Борщ? А Борщ где-нибудь в засаде сидит, в кустах. Хотя у него времени уже было полно, чтобы тоже сюда приехать, на эту разборку. Ну, может, спит вообще? Скоро мы об этом узнаем. Вон, он засвечивается, Чарфу Тур. Да что ж так, Чарфу Тур выехал, словил сразу с пожаром. А вот и Борщ нарисовался, есть пробитие. Чемодан без урона. И Борщ ничего сделать не смог. Зачем ты сюда уже ехал в такой ситуации, да? Сиди себе где-нибудь в кустах, поджидай. Все, ну понятно, что вот в таком противостоянии у тебя шансов очень мало. А тут два выстрела и фулового Борща нету.